Современная притча, свет в ночи. Одна женщина жаловалась соседке на подругу, обидевшую ее. Соседка успокаивала ее и уговаривала простить подругу. «Простить? Да как же это, после того, что она мне сделала, нет, зло нельзя прощать», — сказала женщина. «И вообще, почему я должна любить людей, не любящих меня? Почему я должна делать добро, когда вокруг меня все обманывают, предают и делают пакости? Расскажу я тебе одну историю, говорит ей соседка. Жил на свете человек. И просил он Матушку Природу сделать так, чтобы по ночам было светло, чтобы свечек не зажигать, и чтобы зимой было тепло, чтобы печь не топить. Но Матушке Природе виднее, что и как должно быть, поэтому не вняла она просьбам человека. Рассердился на нее человек и решил, ах, и так, да, но, тогда и я не буду по ночам зажигать свет и не буду им светить тебе. И зимой печь топить я тоже не буду, чтобы ее теплом не греть тебя. Я даже дверь на улицу открывать буду, чтобы и в доме тепла не осталось, тогда посмотришь, как тебе холодно будет. Ну и дурак же, перебила женщина рассказ соседки, думал, что своим светом он светит природе а своим теплом греет ее в лютый мороз. Надменный болван, да ведь это в первую очередь надо было ему самому. А она сама о себе позаботится. — Так почему же ты, — спросила соседка, — делаешь то же самое? — Я, — удивилась женщина. — Да, ты. Почему ты тушишь свет своей любви, когда вокруг тебя сгущается тьма, и почему ты не зажигаешь очаг своего сердца, когда вокруг веет холодом людских сердец? Не лучше ли, чем сидеть в темноте и ждать, пока кто-то посветит тебе, самой зажечь свет и посветить и себе и другим? Ведь тогда и ты сама увидишь путь, и, возможно, окружающие увидят его и пойдут по нему вместе с тобой рука об руку. И чем сидеть в холоде и ждать? пока кто-то согреет тебя, не лучше ли разжечь очаг своего сердца и его теплом согреться самой и согреть сердце других людей, и тогда, глядишь, от их потеплевших сердец не будет веять таким холодом. Что вы все об этом думаете? Оставьте комментарий. Поставьте лайк. Подпишитесь на канал.